Защитная часть в валюте, что мы в этом случае используем? То есть 5% опционы, 30% акции роста, до 10% это ВИКС и 55% это дивидендные акции. Критерии отбора дивидендных акций. Дивидендная доходность более 4%, рост дивидендов более 10 лет, коэффициент быстрой ликвидности больше 2, и комфортный уровень долга, да, то есть, про долг тоже мы, соответственно, говорили. VIX что такое VIX до 10%. Соответственно, это ETF. VIX это индекс страха. Это, это неопределенность. VIX покупать достаточно, ну, не, я бы не сказал, что его достаточно сложно, достаточно сложно покупать его так, как покупаю я. То есть, я являюсь в глобальном плане квалифицированным инвестором. То есть, я могу на американском рынке покупать опционы на викс то есть не просто викс а могу покупать опционы колы на тот же самый викс чем фишка викса да? то есть викс нас защищает от резких движений рынка причем без разницы вверх или вниз то есть когда происходит увеличение волатильности и амплитуды движения, ну, падение происходит более резкое, чем рост, то в этом случае ВИКС начинает расти. Долгосрочно покупать ВИКСы опасно. Тем более опасно покупать ETF на ВИКС, потому что ETF – это инструмент, который покупает фьючерсы, краткосрочные фьючерсы на ВИКС. В чем недостаток ETF? -а? просто ETF и уж тем более ETF с двойным плечом, что еще раз об этом говорю, потому что вообще VIX это очень такая, ну вы можете с одной стороны получить большой рост, с другой стороны получить большой убыток. Тем более через ETF, потому что в ETF управляющие фондом переходят через краткосрочные фьючерс, то есть происходит rollover. У вас заканчивается текущий контракт, по нему происходят расчеты, вы получаете деньги, вам нужно купить дальний фьючерс допустим, трехмесячный. Соответственно, дальний фьючер всегда торгуется, как правило, с контанга, то есть он торгуется дороже, и у вас происходят потери. Почему нельзя ВИКС держать долгосрочно, фонды ВИКС держать долгосрочно? Потому что в долгосрочном периоде рынок растет. Две трети времени рынок находится в растущей фазе. И поэтому, если вы посмотрите, допустим, на долгосрочную историю фонда ВИКС VAX или UVXE, то в этом случае вы увидите, долгосрочный он имеет тенденцию к снижению. Но когда происходит коррекция на рынке, там идут прям такие вспышки, э, вспышки роста, да, вот, по, по данным инструментам. Так как большая часть не является квалифицированным инвестором, вам недостаточно просто открыть счет в Interactive Brokers для того, чтобы покупать опционы на Wix. Вы. Просто открыв счет в ID, сможете покупать только вот эти ETF. Соответственно, в чем преимущество? В том, что защита от волатильности, от коррекции как раз-таки заключается в этих инструментах. Но 10% это говорю только там, профессиональным инвесторам, до 5% соответственно, данные инструменты можно покупать. Это подстраховка, да, то есть это защитная часть. То есть у вас есть дивидендные акции. Дивидендные акции несут вам определенную дивидендную доходность. Соответственно, вы просто часть этой дивидендной доходности тратите на то, чтобы спать спокойно. В случае резкого движения да у вас все акции будут снижаться, а ВИКС будет часть компенсировать. Поэтому покупаем эти фонды. Но опять-таки с двойным плечом я просто упомянул, что он есть. Ребят, он есть. Применение и покупка данного фонда опять-таки на ваш страх и риск. При этом вы должны понимать очень простую вещь, да, что если вы купите инструмент с двойным плечом самостоятельно, без нашей поддержки, допустим, в клубе инвесторов, ответственность за ваш капитал в этом случае вы несете самостоятельно. Использовать ETF, в расчете которого присутствуют производные ценные бумаги, такие как фьючерсы на какой-то актив, очень опасно. Потому что, когда вы это делаете с двойным плечом, вы каждый раз, каждый месяц платите двойное контанго. То есть вы не просто покупаете дальний фьючерс дороже, вы его покупаете в два раза дороже. И Поэтому понятно стремление и желание заработать в два раза больше. При этом вы должны понимать, что риск потерять капитал в два раза больше, чем вы вложились, он тоже при этом присутствует. Поэтому с этой я, это я говорю, ребята, еще раз для тех, кто не в клубе. Да, то есть кто в клубе, ребята, вы получаете всегда сигналы, и мы объясняем, когда мы заходим, по каким ценам. Сейчас у нас позиция по ВИКСу, она такая интересная, да, то есть она нам сейчас действительно стабилизирует инвестиционный портфель.